Дорогие друзья, рада вас всех приветствовать. С вами Наталья Павлова, Инвестиционный центр Павловы Партнеры. Сегодня мы отвечаем на вопрос нашего подписчика, Рунар. У него следующий вопрос. Он слышал, что на торгах конкурсные управляющие часто обманывают покупателей, участников торгов. По крайней мере, он слышал, что на торгах по банкротству именно такая ситуация. А как же с этим обстоят дела на новых торгах активы госкорпораций? Давайте разбираться. Что касается самих торгов по банкротству и конкурсных управляющих. Действительно, многие не умеют правильно взаимодействовать с конкурсным управляющим, что приводит к тому, что либо имущество не соответствует тому, что вы покупали, либо вам не предоставляют какую-то информацию, не организовывают осмотр и так далее. Здесь важно понимать, что нужно правильно действовать, чтобы вам предоставляли всю нужную информацию. И если вдруг такая ситуация складывается, что вам что-то не дают, знать, что нужно делать, чтобы в нужные сроки получать нужную информацию и принимать решение об участии. И самое главное, вся информация у вас должна быть до торгов. Вы должны принимать решение не во время торгов, а еще до того, когда вы планируете подавать заявку на участие в торгах. А какая ситуация на новых торгах актива госкорпорации? Дело в том, что это и есть главное отличие от торгов по банкротству. На новых торгах активов госкорпораций нет конкурсных управляющих, именно поэтому сюда приходят новички или те, кто устал на торгах по банкротству бороться с конкурсными управляющими, здесь продавцы, которые рады вам всегда помочь, с удовольствием проведут вам осмотр, предоставят информацию, то есть здесь не нужно быть подкованным в взаимодействии с такими людьми, как продавец, как конкурсный управляющий, то есть на активов госкорпораций. В этой сфере проблем нет, потому что конкурсных управляющих в том виде, в мы привыкли видеть на торгах по банкротству, здесь таких людей нет. Здесь продавец, который всегда рад вам помочь. Если у вас есть еще вопросы по активным госкорпорациям или торгам по банкротству, пишите под этим видео, мы обязательно вам поможем. Ставьте класс, если хотите, чтобы мы и дальше продолжали отвечать на ваши вопросы. Я желаю вам ярких побед на торгах и отличного настроения. Всем пока!